авария небольшая опять постоянно в этом месте почему-то аварии происходит сегодня еще дождь прошел из-за этого скользко, хотя уже не скользко так что учите, граждане, правила дорожного движения водите машину хорошо и не доставляйте неудобств добросовестным водителям иначе вот такая вот метаморфоза происходит